Приветствую всех любителей видеоигр, а мы продолжаем SuperMidBoy, потому что в прошлый раз я что-то проебался немножко и в общем, в общем, считайте, что сегодня пятница почти такая маленькая, но своя пятница. А, так как я на самом деле подзабыл, какой вообще, какая здесь в чем заключается локация, и надеюсь, персонажа я выбрал тоже под локацию. Тут же нас ждет третий босс, да. Ой, она там домик построила. Из колючек. Ебать, тут защита. Блин. Да. Это, как я понимаю, наш новый босс, да? Ой, пизда... Юпа. Он домик сломал, вот пидор. Похоже на подсказку. Но в этой игре же в прошлый раз она подсказала нам, что делать. И в этой игре, значит, все будет точно так же. Ой, в игре, фу, в заставке. Так, хорошо. Интересно, сколько у меня может уйти на него вредник. Ага, ага Ага, окей, лазер меня убивает, хорошо Зеленая хрень меня тоже убивает, хорошо То есть мне нужно действовать по кругу А, то есть мне нужно сломать две, а не одну Вот это уже усложняет процесс Так, а теперь она куда? Она в обратную сторону. Хорошо, значит, с каждым разом, когда я ломаю одну такую штуку, она будет, это самое, э, крутиться в обратную сторону. Ну, хорошо, ждем тогда. Оп, оп, оп. Так, а дальше мне его убить, да? Ну, да. Так, надо запомнить, когда слышишь вот то Все. Ну, в принципе, не так сложно. Как бы хотелось думать. Так, сейчас ждем, ждем. Ага. Ой, не в ту сторону нажал, а было не вперед нажать, а вниз. Не, ну сейчас, пока что, пока что нормально, пока что просто, вполне, вполне себе. Так, теперь ждем, когда он в обратную сторону пойдет. Ага. Так, так, так. Хорошо, пошло. Ай, блин, я его забыл начать бить. Сука, на один удар все-таки переборщил. Сначала все так хорошо шло. Вроде так приловчился, а теперь хуйца. От, понятно. О, я думал, мне пизда. Все, все, все, все, все, все. Я понял, я осознал свою ошибку. Отлично. Падай, фу. Так, теперь надо понять в какую сторону, чтобы что мне как мне поступить. И оп, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Ай, похуй, похуй, похуй, похуй, похуй, похуй, похуй. Так, так хорошо, хорошо идем, хорошо. Сейчас я его должен добить, добить, добить, добить, добить, добить, добить. Отлично, отличненько. Блин, а это 15 минут ушло, охренеть. Я, в принципе, так и думал. Бля, пизда, стенки. Просто в никуда. То есть тор торчала башка, которую просто, с по всему, разорвало. Да, улетела башка. Ох ты мразь! Ебать, он как рестлер в нее стулом захуярил. Ну вот это, конечно, то, что он показывает факеты, конечно. Блин, я ее этому научил. У, сука Я сразу Рик и Морти вспоминаю всем мира, всем мира. Ну прикольно, сканер не пальца, а фака, красота. Ну, пинать-то зачем? Пинать было нехорошо. Сейчас будет как раз следующая локация. Ну у нас времени есть еще в принципе. Может до следующего босса даже доберемся. Ой, он его сооруди соорудил из стеклашек, как мило. Вот она белка. Он же еле на ногах держится, по нему же видно. Блин, я почему-то сначала смотрю, у всех оленей рога среза, а тут есть. Я такой так что -то здесь не так. Ну, как я понимаю, он собирает тех, кому навредил этот злодей. Я не помню, как его зовут на самом деле. Но стоило было бы на самом деле запомнить. Но я уже все, уже не помню. Оп-оп, сейчас они проводки в него воткнут, да? Фасфорка сейчас им будет управлять. Отвечаю. ни хрена в него повтыкали там. Да. Теперь круто. Ну... Час. Что? Я 15 минут вообще на это потратил. Ну, 33 смерти. Ну ладно. Поехали дальше. Опа, последняя, а, последняя локация. О, вот она его лаборатория. Заметь. Presents. Present. Или презент, ах, хуй знает, презент СУПЕР МИДБОЙ 2. Он создает его клона? Мы будем потом против него сражаться? Или... Как? Надо 4 локации, чтобы босса открыть, поехали Так И что это? Блять, нахуй я прыгнул вообще Так, хорошо Хорошо Ага То есть, когда этот э, шарик В нас попадает, если Мы, блять И куда я Ну, заебись А, то есть, если просто В нас попадает То типа пизда, да Окей я запомнил То есть нужно, чтобы именно этот шарик Не просто попадал А чтобы мы по нему прям ударили Чтобы он от нас отъебался, я понял Ага Пизда мне блядь, гениально да. Так, я там видел соску Которая от нас съебется а -а -а -а, ни хрена? Она и так нас убивает Ага, хорошо, тогда мы пораньше избавимся От этого шарика а если я просто вниз сделаю, да. Воу-воу-воу-воу! Вот это же. Блять, желеха мне не понравилась. Хорошо пошло, хорошо. И оп-оп. Ах, ты сука. Я вообще-то хотел его взять. Блядь, заебись. Так, ладно. Да, блядь, а как мне его взять-то? А, мать, да ну нахер. Ладно, обойдусь. Да, что ж такое? Нет, я хотел успеть упасть, чтобы прежде чем его использовать. Да, блядь. Все, пиздец, встрял нахуй. Да, ебаный рот. Ой, да, да, да ну, когда я успел по нему попасть? Блять, окей. Дай, ё, твою мать. Так, хорошо, мы чуть приспустимся, все-таки. Ага. Ага. Да, и, А хули я так остановился, я не понял? Ага, понятно, пизда, я понял. Ага. Ай, вниз надо было съебать. Блять, а где чекпоинт? Почему так далеко? Сука. А как я понимаю, эту деревянную херню можно сломать только с помощью этого фиолетового шара, что ли? А если просто ударить по нему? Так, сейчас мы повыше вот так вот сделаем и... Оп, оп. Ой, да ладно. блять, блядь, блядь, еще чуть-чуть не хватило вылезти из этой клуаки зеленой. Понятно. Бля, я здесь походу застрял. Ну да, да, четыре уровня пройти, конечно, сейчас, ебать. Три раза в день. На половине просто уровня, на середине застрять, блядь. Да, блять. да баный рот. Я когда пытаюсь по нему попасть, все, просто... Вот. Вот. Но они потом со временем появляются вновь. Ага. Ага. Да, не допрыгнул малеха. Ага. И чуть пониже. Ага. Ага. Ага. Ага. Да, блядь, я отпустил кнопку вниз. Сука. Как так-то? Этот кусок мяса просто меня начинает раздражать. А, я понял, что я могу использовать одну и ту же способность дважды. Заебись. Вот как? Как это понимать? Блять, Это пиздец. Отлично Мне пизда... О, нет А, блядь! А, блядь! Сука! А, ну хоть уже подальше, уже хорошо Так, хорошо Ага, хорошо, хуй с ним А, это я еще слишком высоко, окей Ага, хуй с ним А, это слишком высоко было, окей, окей, окей. Беги, Форест, прыжочек, прыжочек, прыжочек, прыжочек. Ага, ага, ага, обратно, ага, ага. и оп, оп, и хуйца, ага. Ну, хуйца, это можно понять. Так, Хорошо. Ай, хуйца, хуйца, хуйца, хуйца, хуйца, хуйца, хуйца, хуйца, сука. Почти. Ой, ты блять, нихуя себе. Неожиданный поворот. Об стенку ударил самолет. Так, я понял. И, опа. Ага. Хотел просто найти именно прям вот такую идеальную траекторию, чтобы именно вот так спуститься. А, я понял. Так, так, здесь надо быть пониже. И вот так вниз, отлично. <связь> да, 4 уровня, по-моему, мне будет не по зубам за эту серию. Хотя, посмотрим. Блин, ну вот эта штука, конечно, вымораживает нормально так. Ай, зачем? Зачем я это сделал? Ух Так, быстро, быстро, быстро, быстро Ладно, хорошо Блин, а, не, не, нормально Ага, ладно, пофиг, подойдет Так, ага, я понял, зачем эти шары используются Блин Я хоть здесь? Отлично Ага Ага, хорошо Беги-беги-беги-беги-беги, отлично А, хрен там А, не, нормально Воу, да ну Ай, фух Было неплохо, сейчас было неплохо Я хочу сказать Ага Да, блядь, да ладно Вот так, отлично Ну, в первый раз было неплохо, а в остальном не очень так, и ч? И я что-то не понял. Не, не въехал. А, -а, а, мне надо круг сделать. Окей, окей, теперь я понял. Блин, а как у меня так в прошлый раз получилось? Не понял я ещ-то. Ага, теперь понял. Вот, вот он. Ну, практически, практически он самый. Вот так, да. Теперь вниз. Теперь так. Ну все, почти изи уровень. Оп, оп и оп, оп, оп. Ай, ай, ай, ай, ай. Теперь главное осторожность. Все, все, прошел, прошел. Капец, это было долго. О, отсылочка, второй уровень. И что Ч делать-то? Не понял. Он ничего не делает. Ладно, я понял. Завис тут что-то малёха. Что-то пошло не так, явно. Он не прыгает. А если я выберу обычного персонажа, подождите. Он что-то зависает на этом моменте. Эм, что? Что? Не понял. Вот я жму там пробелы, фигелы, там всякие клавиши, эскейпы там. Не, ну здесь что-то точно не так. Здравствуйте, баги или как? Мне кажется, я должен просто по ней побежать, но он почему-то не хочет. Ладно, мне не принципиально возьму третий уровень. Так, если я правильно понимаю, о, о, о, о, о, то есть все кубики за мной становятся, ой пизда, да, я почему-то так и думал. Стоит мне прикоснуться, блять. Ага, окей. А как мне обратно? Теперь типа это самое. Так, как я понимаю, здесь, да? Ага, хорошо. Воу. Ага. Ага. Ага, нихуя как сложно. Ничего попроще не могли придумать? у блядь, то есть таймер, неважно какой. О, о. Нифига, тут стеночки появляются, если ты через них проходишь, да? Вот это классно. Их даже вообще на них не обратил внимания, для меня как будто они, блять, не существует Так, я помню мне наверх, типа Ага, отлично То есть здесь уже, типа, все это комбинирует, это все дело Давай сюда, теперь Так, так, хорошо Хорошо, и вот так Видите, даже на один кубик меньше пришлось страдать Ага -а -а. А, допустим. Ай, рыба ебаная, помешала мне. Ага. Ага. Да ухрен с ним. Ага. А, отлично. Блин, а, блядь. Хотел сказать, какой я догадливый. Хуйца. Да. Нихера. What the fuck? Нет, это, блядь, стопы, блядь. А как я не понял, нихера? Так, у меня получается только две активировать. Во! Сломал нахуй момент Ай, сука, на все равно все четыре. Не, ну мне здесь лазер мешает Че-то я не въехал, никера Я беру ключ, бегу в эту сторону И получаю пизды А, в эту сторону тоже получаю пизды И так я получаю пизды Ну так, все равно бесполезно так тоже бесполезно. Да, так тоже бесполезно. А если я сразу прыгну, сразу нажму? Не, ну, блядь, какая-то хуйня. Вот! Ну, теперь да, теперь да. Не, ну все равно, ну, это как-то слишком сложно, по-моему, нет? Ага. Ага. О. Что-то как-то, блядь, попроще ничего не могли придумать. О, опять портал. Блять. Так, это четвертый уровень, да? О, я почему-то так и думаю, что именно эта штука нас вернет босвояси. Нет! Нет. Сука, а что так сложно, блядь? Мои мозги не успевают переваривать информацию, блядь, чтобы это все сделать правильно. Так, так, так... Так, хуйца, ага. А, блядь, нихрена себе. То есть, так, так, так, так, так, так. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Так, это я беру так, так, так, так. Ну, практически, практически как надо, но теперь до меня хоть дошло. Как этим пользоваться? Ага, не, не допер вот теперь. Ну, умирай, ёпта. умирай, все. На самом начале уровня уже просто завис. Так, ага. Ага. Ай, почти как надо, использовал. Почти как надо. Так, так, так, так, так, так. Ай, не дотянулся, Малеха. Ну ладно. Одну хоть взял, одну взял уже хорошо Так, так Так, так Ай Хоть где сохранение, отлично Отличное сохранение Так Не въехал малеха А, все-все, теперь въехал, теперь въехал Теперь въехал Опа, блин Падай, ага Ага, ага Ага, ага Ага, я так, на всякий случай возьму, вдруг пригодится А, то есть оно так не дает, да? Воу воу воу, воу, воу, воу, воу, воу Вы ничего проще не могли придумать, господа? Блин, это жестко и классно Ах, ты ж в самый низ, да? Ой, сука, я не должен был так далеко падать Попробуем, попробуем взять, а почему нет? Почему хотя бы еще один нам не взять? Ну, не попробовать это сделать, значит, я имею в виду. Так, так, так. Блин, я должен был ударить рукой сразу. А, стоп, а как я должен это? Блять, подождите А как я должен это сделать? Блять, мой мозг реально не может переварить всю эту информацию. То есть я должен обязательно... То есть, типа... Блять, должен, получается, два раза, что ли, ударить или нет? Хотя, не, короче... Я понял, что нафиг эту соску, короче, я понял, что ее возможно, в принципе, взять. Да, блядь! Почему я не допрыгиваю? Я, че, слишком маленький для нее? Да, блядь! О! Да, конечно, проебать все сразу. Да почему я сразу допрыгивал, а теперь не допрыгиваю? Вот. Вот. Вот. Вот. То есть я должен, получается, и взять соску, и, и тоже, и все. Ой, и вниз нажать. Ага. Ага, отлично, все, конец. <мышл> давайте ка попробуем еще раз четвертый уровень посмотреть, сколько у нас времени. Ну, как раз. Так, э -э назад выбор уровня. Второй уровень. Да это 100% какой-то баг, отвечаю. Да, блядь, да ладно, какого... Да какого хера? Ну так просто чисто из любопытства. Так, а если я во время полета нажму вниз там, например. Ага. А тут я не могу нажать вниз. Уже все, как только я уже поднимаюсь вверх, все. Ладно, попробуем за мелкого это сделать. Не-не-не, не настолько рано, подожди. Мне кажется, он должен нас выше поднять Чтобы мы могли опуститься Из-за бомбы мы не можем это сделать Дойди да ты назад в любой уровне Но я уверен, что, блядь, этот уровень можно пройти Все, видите, вот он застревает и все И не туда, и не сюда, и не вверх Да не, это баг Прощай, четвертый уровень Ой, я а за обычного пошел Воу Антигравитация Классно Я верх тормашками был Опять вверх тормашками Блин, а классный уровень Воу Оп, обратно Так, так Ага -а -а Ага -а Ага -а Ага, -а -а ага Так Оу Я сначала долго допирал, что от меня нужно, поэтому... Так, ну тут в принципе догадливо понятно. Фу, блин, это напоминает гравити этот, как его? Блин, как же она называлась? Блин, а я забыл название игры. А я так хотел сразу прошмыгнуть туда, вы не представляете. А, ну, в принципе, так оно и было бы. Ага. То есть я должен и рыбку съесть, и нахуй съесть, да? Судя по всему. Судя по этой локации, я должен именно так и поступить. Да блядство. Это, стоп, ну, это уже самый низ, самый конец, и как тут поступить, тут как-то непонятно нихрена. То есть, типа, мне нужно и и ключ возврата взять, и... А, ну, в принципе, я понимаю, как это сделать. Так, ага, ага. Блять, чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до самого верха. Ага, опять ключ. Оп. Оп. Бля, я так сильно прыгнул. Пизда. Бля, я этим тросом уже не доверяю на самом деле. Вообще нихера не доверяю. Ай. Так, теперь самое сложное. Нет! так стоп. и зачем я его открыл не понял я что то а оу оу чуть было бы не проиграл прикиньте так на прошлого босса у меня ушло около 30 минут не ну на этом все на этом все, да, мы заканчиваем, потому что следующий босс явно какой-то интересный. Но это же последний уровень, да? Ну или предпоследний, или последний. В зависимости от того, как будет развиваться игра, какой будет босс. И неизвестно, сколько времени у меня уйдет на этого босса. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо за внимание, всего доброго, пока-пока.